Мы начинаем наше путешествие в парке. А, можжевельники, зелень, красота. Из высоты птичьего полета увидеть парк Львов-Тайган и живописные окрестности. В нашем парке предоставляются услуги прогулки на вертолете. Также в парке Тайган предоставляется уникальная и незабываемая экскурсия прогулка Кальва. По всем вопросам, да, можете любые. обращаться к где-то поджидают свою добычу. А, вон он там, я вижу, далеко. Отдыхают красавцы. А вон там вон он король. Сейчас я. А вон смотри, король лес. Красавица. Видишь? Вот она Нет, вот ну туда вот так. Красавица ну, держит. Вот она. А Веситак. это такой кольдор. Это львица. Не это девочка. А вот, вот, Это львица его убила. Нет, сынок, не убила. Воле. А что он Да, будет красавица. Вот через сетку Не видно, сейчас он к нам подойдет. Привет. Он туда сюда ходит. Он не поймает. Никита, повернись к нам. Да, сынок. Сейчас мы пойдем к малышам. Будем их гладить, играть с ними. Да, они очень любят играть. Да, Иродя любит играть. Да. Красота, чистота, порядочек. Да. Прям супер, да, сынок? Пойдем сейчас к маленьким милашечкам. Здесь ясы находятся. Можно сюда прийти поиграть с ними. Кисюни такие. А кисюни такие, да сынок? Да что? Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Смотри, в Давай, не сбери маленького. Маленького, бери маленького. Следующая. Не сбери. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Сейчас мы с тобой пойдем в дом птиц. Ау! Сынок, ты на голову капюшончик надевай, а потом Молодец! Ага. Молодец, его, малыш! Да, Вот такой у нас аватарчик ходит. <сих> смотри, у тебя падает штучка. О, смотри, дом это птиц. я вижу, мам. Ой, петушок. такой голосистый, так? а он белый, так Да, петухи в тактусах У них, видимо, вечерняя перекличка. Какая лохматушечка. Лохматушечка. Ой, какой красавец к нам идет. Вот, какой красавец. Гостик к нам идет. Я надеюсь, он не клюнет. Нет, не уничтожит, них тоже, он знакомится с нами. Красавчик такой, да, красавчик. Масленая бородушка, да, Соня? Шелковая головушка. Ну, кажется, что это еда. Нет, посмотрите, какие они выглядят. Пушкин, иди сюда, иди сюда, Шоп, палочки, это мой мальчик такой, привет-привет, привет-привет, так, вот привет. Привет. а я далеко от него, я ему не бою да, пальчики. Я я не будем надереться. Того, что... Не плохо видно далеко. Черный гриф, грифон. По всем вопросам можете <соединяющие> обращаться к администратору нашего парка. Хочу да, ходить Ой, ты такой красавец. Да, блондинь такой, блондинь. А я без яблок, прости, дорогой. Все закончилось. Да, все закончилось. на сына белый тигр ой, ой, ой, ой, ой. Ой, смотри мишка попрошайничает, покушать хочет да покушать хочет попрошаничит они да, видишь как хорошо могу. знают а где кормушка у них да. и сюда пришли в кормушку просить дай да. видишь лапкой лапкой там просит лапкой ковыряет. дай дай дай ты а. маленький такой Слушай, их можно есть а этот уже напросился, этот уже лопай, да, лопай, красавчики. Мама. Ну здесь как палочки хромают. А это за труба это такая? такой шкоды, глянь, третий потешник такой подошел. Мама, что это за труба такая? А это чтобы медвежата не укусили, им туда кушать кидают. Трубу. У -у -у. Да. А чего они не кидают? А тут папа Миша спит. Ты красавица. А ты классно кинокинул? Какое здоровье. Да, сынок? сынок. Громадный сынок. такой. Я да, не будет... Это Ага, все. Запомнила? Чего? Папа огромный. Я, я запомнил Як. Як это такой большой бухги, видишь, у Я видела сынок. Да. А вылезти легально получится? Не ну получится вылезти. Просто больно будет. Красивый, да, Павлин? Да. Знаете, вот очень хочется, чтобы сюда когда-нибудь пришла цивилизация. Вот прям сердце крови обливается. Мы были в Геленджике, в парке, сафари-парк. А, вот там отдаешь там, 2000, по-моему, билет. В таком восторге. Здесь, конечно, мама. Мама, 1000 ты вроде раз, уже небольшие деньги. Вот такие за заросли. Такая грязь. За Такой, простите, запах ужасный. Да, я уж... Не буду некультурно выражаться в камеру, но очень хотелось бы, чтобы что-то здесь изменилось. Вот есть тут вот чуть-чуть цивилизация, это номера, я так понимаю, гостиницы. здесь уже красота, но пусть будет с каждым днем все лучше и лучше.